Вообще трафик, конечно, пугает велосипедистов Но тут такая штука, что по достижению определенной точки Это начинает работать в другую сторону И сдаст трафики, становится полной, полностью безопасный. Помните мультик такой? Старый, уродливый Советский Про хомяка, который клетку нашел вот он там в конце орал Каждому по клетке Вот это та же ситуация А наконец просто так А Может каждый хомяк Полюбоваться родною природой Абсолютно не вижу никакой опасности Еду в тоннеле на Садовом кольце мне полностью комфортно Так что да, я за дальнейшую автомобилизацию Покупайте каждые по две машины, по три Все заставляйте ебаными ведрами меня вообще поебать